Все, что нужно для полного счастья, для того, чтобы начать сочетать элементы эксцентрики и концентрики, нужно взять палку. То есть наша цель некий сделать выход из системы. Что можно сделать с палкой? Вот я, допустим, взял палку, поднял. Теперь у меня одна рука, правая рука тянет, левая уступает. Вот что будет. Вот что будет. Вот смотрите, я взял, поставил две руки. У меня теперь одна рука тянет. Я этой рукой веду сюда. Это и держу. Поэтому у меня включился некий контур. Когда одна работает, правая рука работает в концентрике, а левая работает в уступающем режиме. Вот что происходит, вот, и в эту сторону это будет вот что. И я включил руку от лопатки, от самой лопатки, плечо, локоть, предплечье, кисть, все задействовано, и все будет задействовано. Левая рука тянет, а правая будет уступать. Я могу в этом упражнении включить дополнительный винт с наклоном. Могу нарисовать себе вот так круг. Вот я нарисовал круг, виртуальный круг. Могу нарисовать мелом, могу еще чем-то. И у меня будут вот такие упражнения. Сюда, сюда, сюда, сюда. Вот куда будет. Теперь я могу поменял руки. У меня будет эта точка, эта точка, эта точка и эта точка.